Продается двухкомнатная квартира с высокими потолками и раздельными комнатами в городе Палдиске. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома. В городе хорошо развита инфраструктура и транспортное сообщение. Больше информации по телефону 372-53-53-53-51.